Привет, Предбежища. Приветствует Макс Вехал. Сейчас я покажу свой рецепт. Как я готовлю еду себя. Мое, мое супер друга. Это нам нужно пока. Сначала мой подсолнечного, дотронус польём немного. Музычка моя играет в моем канале «Главная музыка». Музыка, кто бы там ничего не учил, чему-то там. У меня главная кардинальная музыка. Я рассказывал. У меня главная да, главное. Так вот муки сюда, я думаю, хватит 2 ну с половиной да, да, хватит. хватит, хватит. Чистый, да. Чисточка бафни, чисточка бафни, сейчас запах и вообще, чеснок это полезная вещь, выводит все эти самые какие темпагазитов в Дела. Редиска выводит И водка выводит да. Водка, блин Способствует развитию этих всех Микробов Кто-то думает, что водка Если они пьют водку, то они, блин Выведут паразитов Рупости Они только обменяют этих самых Паразитов И это будет они ломко. Они вот там она громкая, а здесь сюда едет, Вот так, знаете. Так, так, так, так, так, так, так, так. Новый, Новый, где мой Новый? Надо было надо готовиться. Да, я, так, Ну, я, я, я китайц, и китайец, и японец. Так умею, так и не ну, а, да. Я работаю каким-то там этим самым. А, так, что еще надо добавить? Что у нас сам, Ну, яйца обязательно надо. Да, яйца. Яйца то понятно. Более сложно. Яйца. Да, яйца. Опа. Нет, яйца. Пояса. Вполне хватает пояса. Вот, сейчас мы сюда добавим, добавим еще чуё-чу. Речевой каши. Это немного. Сейчас немного речевой каши пахнет. Ой, скажем можно на самом день хватит энергетически такой у меня этот самый это мой завтра ну, на сегодня вот захотелось бы. его поесть подсветки да что еще добавить можно можно еще коплиту добавить алиса еще можно добавить хватит вот этого вполне хватает Мясо не буду добавлять, можно сюда челку добавить. Вот этого вполне хватит. Вот еще есть. Буду что-то добавить. Лука, сейчас добавим еще немного. могут позвонить доставка в АДСБ. У меня как стоит зал. Нужно поехать, разорудить машину, посчитать баклажки пустые, там такое полные, принять машинку. А вот, ну, курячу можно кинуть. Вот. Кусочек. Вроде бы все. Ну а теперь берем ловку. так сказать, то не ладно, то потом. Сейчас, сейчас, ну миксера у меня да, миксера нет, по-моему. Ну вот я вот так перемешиваем все дело. Ну, я холостяк, так сказать, вот сам себе голоду не помру. Я рекомендую питаться живой пищей. Ну, мясо, конечно, сырое есть я не буду. Вот мясо, например, купил мясо, как жизнь холостяка. Муки немного купил, понятное дело. Яйца покупать, там э, грецкий орех, э, что там? Ну, овощи, фрукты. В целом видеть лучше есть а не умерщвлять их. Но это еда вредная. Вот. И можно с мясом спокойно, ну это иногда уходится, а не умерщвлять личинки поесть. Ха -ха -ха. Но это умерщвлять личинки, это же умерщвая еда. Человек самое единственное существо на планете, которое умерщвляет еду, приготовлением ее на огне. остальные все едят, остальные все существа и, сказать, занимаются сыроедением. Едят, можно сказать, пищу Готово. Так, а теперь переносимся. Теперь переносим камеру сюда. Ну, сейчас я буду включать приход. и Разлить по всей поверхности самое масло. Выключаем, разогреем сковородочку, на нее положим, на неё положим вот это вот, вкусненькое, ну сырое оно конечно не очень пахнет, ну такое сырое есть нежелательно понятное дело, вот все, ну уже нормально и муки не добавлять не надо еще кусок курятины, калорийная еда, калорийная еда для воина. Вот захотелось что-то. Надо от него, если у каждый день есть, то пузо есть, то есть это надо сон на недельку планировать там, кусок там отбивной там, ну, там или кусок жареного мяса с гречкой, там суп в принципе то супы супы особо булью можно делать нафиг суп уже щ... вот, сейчас я пока пока пока схожу позанимаюсь по этому пока так часть вторая мой сказать, рецепт приготовления пищи. Смотрите, в первой части еще состоит. Вот, я его сейчас буду готовить. О, кстати, тут ковровку нужно было маленько. получается маленьком а не надо это дело делать а я пока пойду зажим зарядку Вот приготавливаем. Ну, так лучше будет так оно быстрее подоспеет, так сказать. Так, ладненько, пойду зарядку, сделаю, пока потом включу. Одна сторона прожаривается.